ХУ! ХУ! Хочу схавать птичку. Хочу схавать English. Эссеек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. Хочу все знать. English. Дорогие друзья, перед вами предложение, которое не просто сказать на английском языке. В русском это можно. В русском отрицание можно применять. Вот смотрите. Я никогда раз, никому два, нигде три, ничего четыре, не рассказывал пять. Пять отрицаний. Это в русском языке можно. В английском только одно отрицание должно быть. Только одно. Как же, как же сказать? Как же сказать? Я никогда, никому, нигде и ничего не рассказывал об этом. Видите, что предложение о прошедшем времени. Не рассказывал. Рассказывать – tell. Тут tell – рассказывать в прошедшем времени. Told. Told – прошедшем времени. Итак, попробуем первый вариант ответа. Внизу, ниже, следующий вариант есть ответа. Смотрим. I never Never Это никогда не Переводится на русский язык Как никогда не I never Told Я никогда не Рассказывал Told Anybody anywhere, And anything About it Anybody Никому Anybody Никому anywhere, нигде anything, ничего about it, об этом то есть чтобы сказать никому нигде ничего нужно сказать вместе с any тогда все будет правильно отрицание будет одно самое первое I never, never, как передводится, никогда не. I never told, я никогда не told, рассказывал. Anybody, никому. Anywhere, нигде. Anything, ничего. About it, об этом. Вот и все. Это один вариант ответа. Одно отрицание, остальные все слова any. Надо запомнить. И следующий вариант ответа. Это э, использует частицу did, если в прошедшем времени. Например, I didn't tell, I did not tell, я не рассказывал. I did not tell. Я не рассказывал. Ever когда-либо. Ever когда-либо. Это похоже на never. Но здесь оно в форме не неотрицания потому что частица отрицает в прошедшее время did not и это уже одно отрицание I did not tell это одно отрицание больше отрицать нельзя Итак, I did not tell я не рассказывал ever когда-либо anybody никому anybody никому anywhere нигде and anything anything about it об этом. Так что, если вы используете «anybody», «anywhere», «anything», все предложение вас э, в русском языке оно отрицает, в английском будет отрицать только один раз. В первом случае «I never», «я никогда не», а во втором случае используя частицу в прошедшем времени «I did not tell», вот и все. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вы были на канале The English. Кликайте, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам хорошего. See you later. Пока.